Всем привет на моем канале. Сегодня приготовлю пасхальное безе в виде яиц. Кому интересно, оставайтесь со мной. Не бьется. Мне понадобится швейцарская меренга. Я ее только замесила. Она у меня густая, еще тепленькая. Поэтому тянутся такие вот ниточки. Надо быстро работать с этой меренгой, потому что по мере остывания она начинает пузыриться и не так гладко отсаживается. Так, Я подготовила уже себе пергамент. И сделала ориентировочную разметочку яиц с помощью обычной картонки, начертила от руки. Так, я меренгу буду окрашивать, то есть у меня яйца будут разноцветные. Оставлю белую часть, а эти окрашу красителями. Для этой меренги подходят любые красители. У меня есть сухие такие российские, кейк-колорс, вообще любые подойдут. Так, это я взяла желтый сухой. Здесь у меня также есть америкалор розовый. Мне очень нравится и вот такие очень удобные по сколько-то тут грамм? Маленькие тюбики по 10 мл, тоже разного цвета у меня есть. Подкупила, потому что иногда вот эти большие тюбики топ декор не всегда используются. То есть я с учетом того, что на заказ не делаю, готовлю для себя, поэтому вот эти очень удобные. И палитра тут большая. Так, желтый, розовый, синий. После окрашивания меренга не течет и держит форму, остается неизменной. Так возьму сиреневую капельку. И зеленый. Если сухой боитесь использовать таким способом, можно разбавить копьяды. Так, насадки я использовать не буду. У меня будет просто кондитерский мешок с обрезанным уголком примерно 12 мм. И начинаю отсадку с белого цвета. Так, поправляю. Мастихин можно смочить, ну, ножом можно. Я водички немножко окунула, чтобы разгладить то, что меня не устраивает. Заломы вот эти. Я сделаю несколько на палочке. Можно использовать такие плоские палочки. Это размешиватели для кофе, можно шпажки. Прокрутить несколько раз и уложить. Либо палочку можно вот так. Только обязательно, чтобы палочка у вас была в меренге в самой. Иначе, если вы положите а, вот так и на нее отсадите, у вас палочка потом просто слетит. Поэтому имейте в виду. Так. Все, мы смачиваю водой и также же самое все разглаживаю. Так как меренга уже остыла, она довольно плотная. Очень хорошо из этой меренги делать цветы, они хорошо держат форму. Вот такие гладкие детали, это вот небольшой минус. Надо работать очень быстро, чтобы это не успело остыть меренга. Ну, пока окрашивала, время ушло. Все. Дальше мне понадобятся остатки. Ложка здесь буквально белой меренги и здесь ложка я окрасила в коричневый цвет сухим красителем. Буду рисовать веточку вербы. У меня осталось немного цветной меренги. Рисую ленточку. все отсадила, все меренга у меня закончилась пимпочки это с остатков разрисовала, сейчас еще использовать буду посыпку возьму немного посыпки у меня такие разные, разная такая разноцветная самая обычная, простая для куличей, можно, продается в кондитерских магазинах, такая веселенькая Отправляю сушиться в духовку, у меня пройдет примерно 2 часа, ориентируйтесь на свою духовку, у меня температура минимальная, регулятор я устанавливаю и открываю дверцу примерно на 10 сантиметров, с учетом того, что здесь две противни, естественно нижняя у меня будет сушиться быстрее, чем верхняя, вы ориентируйтесь на свою духовку, оптимальная температура, я говорю 50 примерно, 80-90 градусов, если у вас духовой шкаф, конвекции можно вверх-вниз, Увидимся, когда все будет готово. Безе готово. У меня прошло 2,5 часа, потому что две противни. Если одна противень, то времени понадобится меньше, если ее опустить, допустим, на средний уровень, либо чуть выше среднего. Итак, покажу, как отстает. Я уже тут некоторые снимала. Вот этот пергамент отстает очень хорошо. Если у вас силиконовый коврик, то такие тонкие, плоские безешки могут поломаться. Чаще у меня ломаются. А с пергамента отстает очень хорошо. Здесь у меня птичка, и нужно ей нарисовать глазик. Очень красиво на палочке, особенно если отдельно упаковать. Будет хорошо смотреться. Если вдруг у вас отстает и остается какая-то часть меренги на силиконовом коврике, либо на пергаменте, тогда просто поставьте еще в духовку досушить. Вот такой у меня Христос Воскрес на палочке. Очень красиво смотрится. Ну естественно, если большие досушились, то и мелкие тоже крошится. С помощью пищевого фломастера я нарисовала глазик. В принципе, это все можно сделать с помощью красителя и кисточки. Вот такой пасхальный обезой у меня получилось в виде яиц. Очень оригинально.